Так, счет. Счет, дорогие мои друзья, 3-2 в пользу э, Райса. То есть Егор э, выигрывает пока что на третьей карте. Ну, да, с достаточно небольшим отставанием от него находится Бревзор, так скажем. Да, но теперь отставание сведено к нулю. Андрей. Андрей, в отличие от Егора, на дальних дистанциях работает, как мне кажется, чуть более уверенно, да, то есть его выстрелы с автомата Калашникова или Сэмки, неважно с чего, но на дальней дистанции роляют чуть-чуть сильнее. Счет 5-3 и самая, на мой взгляд, конечно же, вакантная позиция на этой карте это появление на мосту сверху и, в общем-то, два респауна у Андрея, которыми он может пользоваться абсолютно практически безнаказанно. Но вот здесь проблемка в том, что видно только твою голову. И если, если в тебя кто-то будет попадать, то попадание будет исключительно как раз-таки по черепу. Что ж, Егор пытается догнать соперника. Счет 6-5. Не отпускает Егор Андрея далеко от себя. И это, естественно, хорошо. Но вот аккуратно присевший Андрей все-таки попадает в бубен Райса. И Егор, хочешь не хочешь, но приходится отдавать раунд. Тут сейчас моментальный размен раундами. Произошел 7-6. Егор тоже, кстати говоря, уверенный стрелок, как вы можете заметить. Но победа в первой половине все-таки достается Бревзору. Кто это хочет или не хочет, но факт это вот как бы не меняет. Вернее, ситуацию это не меняет. Егор попадает в голову Бревзора, счет 8-8 Ну что ж Нет, нет, вот снова опять же, на мой взгляд, самая вакантная позиция на этой карте И проигрывает она раунд И счет у нас становится 9-9 9-9 Чехарда по раундам Это очень и очень замечательно на самом деле Потому что до последнего будет неясно В таком случае, кто станет победителем И мы вспомним карту АИМ Хэдшот Которая была завершена, по-моему, со счетом 16-13 Или что-то около этого 10-9, уже 11-9, прошу прощения, минус от Андрея, второй минус от Андрея, вот эта пушка, просто сейчас действительно бомбический хедшот прилетел, красивый и интересный, хочу сказать. А вот еще один не менее уверенный хедшот, как и в предыдущем раунде, 13-9, и Андрей что-то прям решил очень больно стрелять по сопернику, вот что не выстрелил, да все в голову летит, 14-9. Всего два раунда остается взять Андрею для победы. И эти два раунда он проведет на верхних респаунах. И это первый из двух, которые необходимы для победы. Счет 15-9. Было очень, очень и очень много шансов на победу в конкретно этом моменте. Но... Что-то все-таки пошло не по плану, судя по всему, и Бревзор становится победителем моим турнира от э, ЗФККТ, от Запорожского Фахову, Ф... как вот правильно это сказать, Фахового или фаху ну в общем. А, фаховый, вернее, да? От Запорожского фахового колледжа компьютерной технологии. Короче, я понимаю, что я, возможно, как-то неправильно сейчас это все дело озвучил, но Бревзор все-таки становится победителем со счетом 2-1 по картам. Второе место занимает Егор Петров, он же G2 Rise. Очень и очень интересно, между прочим, ребят сыграли, за что им отдельный респект. Из матча 1 на 1, по-моему, они выдавили, ну, просто максимум всех своих возможностей.